Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости». Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Согласно докладу о соблюдении прав человека в Тульской области, лидером в этой категории жалоб остается тема нарушения в сфере ЖКХ. По сравнению с 2018 годом, количество таких жалоб увеличилось на 18%. Кроме того, тулики часто жалуются на обеспечения и некачественные медицинские услуги. На 46% увеличилось количество обращений по защите семьи, материнства и детства. В 2019 году уполномоченному впервые поступило 6 обращений по защите прав военнослужащих и членов их семей. Товарищ буржуазию не интересует соблюдение твоих прав, единственное, что ее волнует, так это соблюдение тобой ее право на частную собственность. Как сообщает сайт УМВД России по Тульской области, заодно 17 июля в регионе 6 человек стали жертвами телефонных мошенников. В большинстве случаев злоумышленники звонили туликам на сотовые телефоны и под различными предлогами выясняли реквизиты банковских карт. Также распространенной схемой мошенничества является продажа несуществующих товаров через интернет. Общая сумма краж с электронных счетов, о которой заявлено в полицию, 680 тысяч рублей. Ну а что здесь требует осуждения? На дворе капитализм, а значит телефонное мошенничество не более чем один из способов поднять свой капитал. В Орле обманутые дольщики дома номер 46 с улицы Бурова уже 4 года ждут обещанных квартир, а чиновники и дальше продолжают кормить их обещаниями. В редакцию Орловских новостей пришло очередное открытое письмо губернатору Андрею Клычкову, в котором люди снова просят довести их вопрос до конца. По мнению жителей, причиной их бед является не только бывший и нынешний застройщик ООО «Промжилстрой» и «Титан» соответственно, но и нерасторопные подчиненные губернатора. Полгода назад они в очередной раз пообещали людям, что через 6 месяцев вопрос с достройкой или на худой конец с выплатой 100% компенсации будет решен. Однако срок истек, а до людей дошла информация, что «Промжилстрой» не платил взносы в фонд «Дом.РФ», вследствие чего, цитируют, Строки по решению вашего вопроса не действуют. Конец цитаты. Продажные журналисты продолжают убеждать нас в том, что, мол, в СССР бесплатные квартиры ждали годами, а в современной России их можно купить в любой момент, безо всяких неудобств. Только вот в реальности любую квартиру, несмотря на космические цены на недвижимость, можно еще и не дождаться, оставшись на улице, как эти несчастные дольщики. Строители петербургского делового центра Лахта-центр устроили забастовку и потребовали погасить долг по зарплате. Всего в акции протеста участвуют 500 человек. Как рассказали порталу в пресс-службе генподрядчика Renaissance Construction, сотрудники требуют дополнительные выплаты и 13 зарплату. Все сотрудники получают деньги согласно трудовому законодательству, сказали в пресс-службе, добавив, что требования о дополнительных выплатах рабочих обсуждаются в том числе с участием консульства Узбекистана. Из лозунгов рабочих следует, что зарплату они требуют за апрель-май, уточнило издание. Для справки. Лахта-центр – общественный деловой комплекс в Петербурге, который строится для Газпрома с 2012 года. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 метра. Лахта-центр является самым высоким зданием Европы. Лахта-центр является прекрасным символом мнимого богатства капитализма, построенного на обмане простого наемного работника. Число россиян, доход которых составляет менее 15 тысяч рублей в месяц, выросло в июне до 44,6%, сообщает РПК со ссылкой на опрос, проведенный в СК «Росгострах совместно с Научно-техническим центром «Перспектив». В феврале этот показатель был равен 38,1%. Кроме того, увеличилось и число россиян, живущих на менее чем 5 тысяч рублей в месяц. Каждый пятый участник опроса, заявил о значительном падении доходов из-за пандемии коронавируса, а каждый десятый – о полной потере заработка. 40% жителей нашей страны не живут, а натурально выживают, в то время как кошель миллиардеров продолжает толстеть. Вот он результат обоюдовыгодных буржуазных общественно-экономических отношений. Товарищ, пока еще не поздно, вступай в борьбу за справедливый строй, вступай в борьбу за социализм, спеши на поиск в